Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео расскажу о достойном новом интересном проекте Проект называется React Ну, скажем так реактор Пускай будет так В общем, в принципе Идея такая же интересная Примерно как и Других проектов А именно 42 монеты Поэтому Что у нас Скажем так, для чего нужна данная монета То есть, если вы хотели создать Скажу так, свою криптовалюту, то есть у нее будет платформа, вы в пару кликов выбрали параметры для создания своей криптовалюты, оплатили все это дело, и там опа, и у вас уже все готово. У вас, у вас уже готова своя криптовалюта, у вас уже полностью, скажем так, свой проект. Дальше вы его запустили ну, и крутитесь как вам там угодно. Также там еще будет поддержка на протяжении там, создания и развития проекта. Как видите, да, они просто описывают один шаг, второй, третий. Задали параметры, как я вам и сказал, оплатили заказ с помощью монет REA, сокращенный тикет. И получили, скажем так, свой проект плюс поддержку на протяжении всего жизненного цикла данного проекта. Тут небольшие, скажем так, скажем так, как же это объяснить попроще объясняют как это должно примерно все работать то есть там идеи там возможности но мы на этом скажем так акцентировать наше внимание не будем <coughs> так как сама идея уже понятна и также надо посмотреть как мы сможем на этом заработать хоть когда и все в жопе все падает да все курсы все криптовалюты особенно топовые про остальные я вообще молчу данная криптовалюта я вам скажу в принципе растет держится хорошо идея хорошая и на этом думаю можно будет неплохо так заработать также здесь у нас мастерноды и как видите для тех у кого есть мастернода для них будет идти скидка довольно таки неплохая если вы потом в дальнейшем при открытии платформы будете покупать себе допустим проект, ну скажем, как покупать, чтобы для вас его сделали на данной платформе оплачивать. И для вас будет доволь, довольно-таки неплохая скидка. В общем, что у них? Кошельки по стандарту. Здесь как бы ничего особенно нового нету. Технические данные X11 POS получается. Всего 33 миллиона монет. Мастернода это 1000 монет. А время, скажем так, 60 минут минимальная награда за блок динамическая ну сами видите да то есть награда будет плавающая с блока до блока она будет по разному вся эта награда выглядит поэтому я думаю на этом зацикливаться не будем могу сказать одно что рой хороший доход хороший поэтому сейчас только все вкладываются допустим в эту монету так как можно на ней краткосрочно быстро заработать они уже есть на бирже CryptoBrights Следующие у них там хорошие биржи, это Криптопия и Лайфкоин. В принципе, не мелочаться на всяких там градиксах и тому подобное. Сразу идут по хорошим биржам. В общем, что у нас по дорожной карте? Скажем так, анализ конкурентов самое главное. Перед тем, как запускать проект. Потом... Скажем так. Настройка, запуск, листинки, криптобрайдж, там мастер-нода онлайн и тому подобное. Это кстати они на мастер-нода онлайн есть. И ждем в первом квартале 2019 -го года. Я кстати сам надеюсь, что этот проект будет хорошо жить и развиваться. Что я бы такой бы в зависимости от, скажем так, прайса, я бы и сам себе захотел бы какой-нибудь проект хотя бы ради интереса там запустить, потестировать. В общем дальше мы как бы смотреть не будем нам хотя бы главное чтобы заработала платформа а остальное как видите все идет по накатанной если платформа запущена то есть все остальное пойдет уже отлично распределение у них там прямой на кое идет в принципе неплохо а, как видите имена скажем так команд конечно лица не настоящие ну в принципе на этом как бы на сайте больше информации особо такой нету. Поэтому, что у нас тут? Возможные ссылки. Это Discord, Twitter, Bitcoin Talk, там, GitHub, там подобное. Ладно, листаем мы дальше. Белая бумага. Есть у них белая бумага. Как правило, мы ее рассматривать не будем белую бумагу, это очень долго затянется, поэтому кому интересно, можете ознакомиться сами с белой бумагой. В принципе, здесь как бы ничего такого сложного нету. Попадаем мы на Bitcoin Talk. Мы запустились 26 ноября, точнее появился топик на Bitcoin Talk, как видите, очень много просмотров, очень много комментариев, то есть у них здесь все подхвачено, все подковано, много людей заинтересованы в данном проекте, это уже очень хорошо, поэтому, значит, есть хорошие инвестора. Как видите, да, Bitcoin падает. Монета растет в процентах. В принципе, на мастернод онлайн они залистились быстро. Мастернод стоит 2 300. Как по мне, это для мастернода, тем более сейчас, это как бы недорого. В принципе, даже, можно сказать, небольшая цена. Рой хороший. За недельку у вас получается еще столько же капает. Поэтому можете свободно рассчитать, какой доход в сутки у вас там будет. Можете взять данную сумму, да, при таком рои разделить ее там на количество дней, за которые у вас еще столько же получится и получите дневной доход. Ну, сразу же можете взять во внимание с небольшим нахлестом в плюс поправки на курс, хотя сейчас все только закупают монету, сейчас нет смысла ее кому-то продавать, сливать. Поправку на курс берете, также поправку на рои берете и, в принципе, можете выбирать, рассчитывать. Поэтому на таких вот проектах на самом старте в принципе все хорошо и срабатывают. Как я и говорил, да, все ссылки все, все есть. Идем дальше, попадаем мы на биржу. Вот о чем я и говорил, да. Появились они, скажем так, пускай 5-го. Сегодня седьмое. Те, кто сразу вложились, те уже, скажем так, имеют хорошие деньги. Как видите, ордера на покупку на два биткоина. Ордера довольно-таки хорошие. То есть, ваша же тысяча монет, которую вы там скинули, допустим, купили вы ноду, да. У вас есть нода, вы себе сделали еще одну ноду. Грубо говоря, там, либо часть ноды. Банна на 07 78, это вот если сразу сливать. А это если ставить по нормальной цене, как люди, видите, постоянно покупают, да. То есть, поставить, допустим, 100 монет, это в принципе неплохо 0.06 то есть мастернода стоит 068 у вас упала еще одна мастернода если курс не изменился вы заработали еще больше опять же если бит... биток сейчас в жопу не упадет в принципе даже если он еще просядет пускай даже на 300 баксов 400 тем не менее вы все равно останетесь в хорошем плюсе вы заработаете за неделю группа ряд, там, я не знаю, штуку полторы зелени Вроде бы как, что по проекту рассказала, не знаю. Идея у проекта интересная. По крайней мере один проект уже, скажем так, с подобной идеей для разработчиков работает. Как 42 -е. Посмотрим, Посмотрим, у этих получится. Ну, по крайней мере старт у них хороший, листинги есть, цену держат. Все отлично. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по данному проекту. Также, мужики, поддержите видос лайком, там, подписочкой на канал. Пишите все свои вопросы в комментариях, постараюсь всем помочь, всем ответить. Ну а пока мне там все. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.